Группа «Магия нового тысячелетия» и данный обряд входит именно в нашу закрытую группу. Ну а для тех, кто хочет присоединиться и присоединился, пожалуйста, знайте, что у нас есть группа. Стоимость группы 2128 рублей – это 4 или 5 занятий в течение месяца. В зависимости от количества воскресений воскресенье выкладываются занятия в записи. Все энергии сохранены на момент вашего просмотра. И сейчас мы делаем очень сильный, мощный обряд, тотальную чистку, защиту, установку, пролонгацию энергии. Вам нужно будет приготовить стакан воды, вам нужно будет приготовить обычное яйцо, обычное яйцо. И зажечь свечи. Если у вас этого всего нет, ничего страшного, мы это все делаем самостоятельно. Мы это я, силы, ваши наставники, покровители, учителя, стихии, духи. Вся планета, Земля сегодня пришла к вам для того, чтобы дать вам любовь, для того, чтобы дать вам силу, для того, чтобы дать вам ту необходимую защиту и помощь, в которой вы нуждаетесь, для того, чтобы вы вошли в новое пространство, для того, чтобы вы... Исцелились для того, чтобы вы стали сильными, мощными и тем самым поддержали матушку, землю как таковую. Все, что вы здесь сейчас видите на этом алтаре, это э, определенные инструменты, силы, духи, стихий э, и много-много множество помощников. А часть из них на местах силы побывала, зарядилась. Вот в частности желтые свечи, это свечи из храмового места, места силы в Таиланде. И камень, который вы видите, яйцо каменное, там очень сильные мощные духи, которые будут с вами взаимодействовать. На камне, как вы видите, это браслет золотой браслет который мне а, прислали для а, очищения восстановления и он пойдет в качестве откупа я думаю что а, леночка ты видишь смотришь а, и узнаешь да этот браслет и соответственно а, достаточно часто я а, Получая от вас именно вот такие вот предметы, иногда обручальные кольца родителей, бабушек, дедушек, в которых очень жесткие программы. И почистив предварительно, потом они идут в специальные места в качестве откупа силам, потому что золото очень хорошо идет в откуп. Вот достаточно часто меня спрашивают, Арина Михайловна, а вот обряды там дорогие, что основную часть, я вам скажу, мои хорошие. А у нас э, в магии э, идет на откуп, на требу силам, для того, чтобы силы взаимодействовали с вами. И мы это будем разбирать сейчас на нашем курсе. Будет курс магия. Магия 1.0 это осенний курс, очень сильный, 6 недельный, чуть-чуть больше там у нас будет по программе. Я буду давать именно вхождение в магию стихии, я буду э, давать вам очень сильные формы защиты, поэтому... Тот, кто хочет, кто может, это можно всем. Присоединяйтесь. Стоимость курса 15 888 рублей. Присоединяйтесь и а, помогайте себе. Включайтесь, становитесь сильнее, становитесь мощнее. С этого обряда я также а, приготовила красную нить. Тот, кто хочет получить красную нить, может мне написать. Это в безоплатном режиме написать я вышлю адрес а вы мне вышите два конверта конверта внутри конверта другой конверт в котором вы пишете свой обратный адрес и я достаю конверт и высылаю вам ниточку вот чтобы мне было легко это сделать вы мне присылаете просьбу только пишите с какого обряда вы хотите получить красную нить так, ну что же, все силы собраны, поле установлено, исцеляющее пространство для вас подготовлено, и мы начинаем. Садитесь поудобнее, по правую руку кладите водичку, по правую руку кладите соль. Кстати, часть предметов здесь у нас идет тоже, а, а именно вот нити вы видите, домовой камень. Это тоже нам понадобится для курса магии. Угу, хорошо. Ладошки открывается вот так вот вверху, ножки ставьте параллельно, не перекрещиваясь. У кого есть магические э, мои карты Солнца и Туз Пентакли, пожалуйста, можете положить тоже сюда для зарядки. Рядышком с вами. Угу. Это на исцеление, это карта исцеления Солнца. А это на э, прокачку финансовых потоков. У нас будет, кстати, с вами э, в этом месяце, в ноябре. Сейчас я вам, сейчас секундочку... Расскажу, какие у нас еще будут в ноябре здесь а, занятия. Э, 20, 13 числа это у нас будет а, чистка и защита финансовых потоков, то, что связано с материальной историей. 20 у нас с вами будет а, обряд, также покровительства и защита архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Очень сильный обряд. А 27 у нас ноября будет с вами обряд на достаток, прибыль, богатство, защиту в дом. Вот четыре занятия у нас в ноябре, так что, мои хорошие, давайте включайтесь. Ну и 21 ноября у нас будет сильный, мощный обряд, это то, что касается группы магии. Она с 18 ноября э, будет э, начинать открываться, и там будет э, покровительница осеннего потока мара богиня и я буду делать очень сильный мощный обряд волки мара его можно будет приобрести отдельно а пока стоимость не знаю еще не в потоком не взаимодействовала какую скажут но для участников группы участников курса магии это будет встроено это будет включено там же будет инициация ну что Мои хорошие, открываем месяц, и такой э, ноябрь-декабрь у нас месяца насыщенные, концентрированные, яркие по своим э, характеристикам, такие очень мощные, амплитудные, то есть может раскачиваться пространство, так что собираемся, и, мои хорошие, работаем. Угу.